Моя душа в гостях у сентября И сердце разрывается на части От счастья Под музыку осеннего дождя Друг друга листья желтые целуют Под музыку осеннего дождя, Тебя сегодня приглашаю я на танец. И не беда, что солнечного нет луча, Не бойся осени, она нас разлучать не станет, не станет. Сейчас со мной Это главная души над костре Танец вечного, призрачного И бесконечного Танец под дождем Танец под дождем Чтобы стало больше тепла Давай сгорим до тыла, Чтобы стало больше тепла Я вен тобой, я сказочно богат, Ведь до тебя не жизнь была, а время, поверь мне. Я звал тебя в толпе, искал твой взгляд, И ждал, как ждет художник вдохновения. словно ветер дым молитвы, и в вздувшиеся на моем холсте, я мысли нам скрывал, и мысли были те, как бритва, как бритва. Эк не топлена, напой меня Небом допьяно, и ли с собой Окаянного ты сейчас со мной Это главная души на костре Танец вечного, призрачного и Бесконечного танец под дождем